Друзья, всем привет! Сегодня пойдет речь о дорогах в Сочи. В Сочи здесь дороги, ну просто, блядь, реально пушка. Они все, по крайней мере, центральные улицы, все идеально ровные. Вот чтобы посмотреть, везде дороги убранные, чистые. Ни одного, ни одной бутылки лишней. Песка, главное дело здесь нету. Постоянно меняет асфальт. Вырезают его, мол. А? Опуерирую. Не, я не курю. Да, кстати, я еще не курю один год и три месяца. И это круто. Нет, были перерывы такие, то что там бухнешь? И так сигаретку другую потянешь но привыкания уже нету то есть у меня в башке забил я себе то что надо бросить пулить. ладно мы отошли от темы в общем по поводу дорог я когда сюда приехал я охренел натуре по поводу дорог тут такие идеально ровные дороги на самом деле блядь. то есть дорога идеальная спокойная ровная ее и срезают и кладут новую асфальт или ложат кладут не знаю Блядь. вот думаешь, о таком асфальте только в Нижнем Новгороде или в других регионах только мечтать. Но все же есть свои изъяны в глубине города. В Сочи, в Адлере также. Есть там, где дорога просто убитая в клочья, бетонка. По ней ездить вообще просто нереально. Если что, я вот сейчас поставлю здесь некоторые моменты, видео, кадры, то что... Э -э -э. Уклон очень большой, дорог. Поднимаешься в гору, блять, пробуксовываешь на каждом метре. <связь> Пиздец, покрышки в дыму. Короче, я не знаю, как отсюда уехать. 2. Вот раз я Пошустрее если чуть попробую. Ну ч ⁇ вы опускаете от таких дорог? У нас таких дорог нет. тоже опасно, поднимаешься в гору, а тебе навстречу лезет машина, и это, блядь, разъезды всякие разные, узко, очень узко, блять, разъехаться, там прям вот миллиметры, и у всех, причем вампира, вампира, у всех уже покоцанные, потесанные, я спрашиваю местных, я говорю, у вас тут по ходу дела по, по поводу вампиров? все не обращают, они говорят, да мы уже не обращаем внимания на это, то есть где-то что-то тиранул, там вся уже болт забивает на эту куню. Реально. По поводу покрышек, здесь, ну, зимняя резина нам нахер не нужна, по идее. Можно ли липучку поставить, в принципе, для того, чтобы съездить, например, в горы, в Красную Поляну. И все. Больше но здесь не надо. Зимняя резина просто убьется в площадь. Водительский менталитет здесь реально есть, он существует. Если ты вклиниваешься в ряд, откуда ты уезжаешь, тебя обязательно пропустят. Три-четыре машины не пропустят, пятая обязательно становится пропустят. Вот это здесь, это прямо вот, я не знаю, это закономерность наверное, такая то что уступать дорогу любому человеку какой регион неважно 52 -й, 99 -й, 77 -й, 123 0105 без разницы уступает ну и соответственно везде пробки во всей стране кругом одни пробки машин очень много вот ездят также на велосипедах здесь Доставка пиццы или там любых продуктов питания на скутерах, потому что здесь реально вечный сезон для мотоциклистов, вот. очень много велосипедистов, мотоциклы, скутера на прокат, много самокатов для проката, велосипедов, ну, одним словом, реально курортный город, на самом деле, сдаются очень много хат здесь, квартиры, эти хостелы и так далее, очень дешево, по крайней мере, можно в данный момент найти даже за тысяч десять в месяц, то есть это вместе с коммуналкой, со всей бедой 10 тысяч в месяц недалеко причем от моря но в принципе сейчас оно море нахрен вообще не нужен. я первоначально снимал тоже типа такой гостинки, то есть комната, свой санузел общая кухня 12 тысяч в месяц сейчас я нашел квартиру за 15, это на целый год вперед, в общем, без повышения стоимости вот этой квартиры и тоже без коммуналки, 15 тысяч, это рядом с аэропортом, как-нибудь, если ничего обзор этой хаты тоже в следующем видосе я сделаю. продуктов, такие же продукты, как и, например, в Нижнем Новгороде. Я буду сравнивать на примере Нижнего Новгорода, там, к примеру, Ростова и Волгограда. По поводу климата, здесь климат, ну, блядь, юг, он и есть юг, как бы. Всегда тепло. 10 градусов по поводу снега. Ну, если в поляне идет снег, то здесь, значит, идет дождь. Кстати, как у вас климат здесь Что? Климат Не, у нас неплохое, они когда очень жадко чувствуются ага. а, Ну, то есть привыкли, да, я на не Понятно. Нет, жару я, я, я, я, я, я например, Ясно. я вот с Нижнего Новгорода приехал, мне вот тепло. Тебе я как? Тепло. Ну, тепло. А, Потому что полок уже, уже надоело, честно. Вот так вот, поговорил с местной жительницей. Говорит, что здесь очень влажный климат. Ну, ничего, посмотрим. Тут действительно море недалеко, прям, вот ну, если вот так идти прямо, ну, сколько километров в данный момент. Еще по поводу чистоты, ну, блядь. В каких-то вот таких вот местах, да, может быть, не убирает, но на главных улицах обязательно убирают, все чисто, прям с самого утра листву собирают, что-то пылесосит, блядь, убирают с палочками, с ведриками, ходят, ходят, ходят, бродят, забирают, в общем, все, блядь. Проката здесь действительно много, всяко разнообразных магазинов, торговых центров пара штук. Реально пару чтобы... потому что площади не дают, как бы да. развернуться, так сказать. По поводу знаков остановки запрещена. блять, мне кажется, тут каждый второй это нарушает. Не знаю, как у нас в нижнем, но здесь, если знак остановки запрещено, ему насрать, он обязательно останется. Вот. То есть реально здесь по поводу парковок тут беда. Тут очень серьезная беда, потому что город, ну, не рассчитан под такое количество машин. У, улочки все узкие, много тупиков, много тупиков. Если ты проворонил поворот, то все, готовься проехать километра 4 туда, а потом развернуться, постоять в пробке и все же, потом опять-опять развернуться и не проворонить во второй раз поворот. Если ты проворонил, это все, это беда. Это столько бензо уходит. Столько не бензо, а времени просто. Например, у нас в Нижнем. Если ты проворонил поворот, как и Ай, в на другом повороте повернул, вернул, все равно туда приехал. Здесь же такого нет. Здесь, то есть, надо очень серьезно, внимательным быть к развязкам. Развязки здесь просто вот дублеры, дублеры, дублеры, дублеры двухуровневые дороги. А если по навигатору едешь, то он показывает, типа, ты едешь, блядь, может быть, по может быть, по нижней, и получается так, что надо повернуть направо, а там два поворота, блядь, и ты, а там еще ответляется еще один поворот, и ты такой, а, что делаем, блядь, и ты начинаешь просто строить и соответственно постоянно самолет летают. здесь работает прилет улет прилет улет камбов постоянно. это наверное уже колыбельные для города называется если вам было это видео интересно было посмотреть ставьте лайк подписывайтесь на канал включайте обязательно колокольчик чтобы не пропускать видосы мои ну и все Всем пока!